Привет, аудитория! 22 января в воскресенье пройдет 275 номерной турнир UFC. И в этом видео хочу, кстати, в этом номерном турнире будет два титульных поединка, но в этом видео буду разбирать бой основного карта, не титульный, а этот бой в полусредней весовой категории между Гилбертом Бернсом и Нилом Мэгни. Гилберт Бернс 36-летний боец из Бразилии, провел в профессионал 25 боев, 20 из которых одержал победы. Является он разносторонним бойцом, хорош в стойке, борьбе и партере. В свое время выступал в легкой весовой категории, но весогонка... В этом весе не сказать, что давалось ему хорошо, ну, по крайней мере, не всегда, из-за чего Гилберт чередовал победы с поражениями. После перехода в последний вес дела пошли гораздо лучше. После четырех побед подряд Бернсу дали титульный бой против Камару Усмана, которому он проиграл нокаутом в третьем раунде. Но, тем не менее, в первом раунде был момент, когда Гилберт потряс комару. и это был, был первый случай, когда Камару вообще потрясли в бою. После проигранного титульного шанса Гилберт, Гилберт встретился с долговязым каратистом Стивеном Томпсоном. С этим соперником бразилец не стал рисковать стойки. При любом удобном случае переводил на конвас и работал там, что и принесло ему победу. В крайнем встрече против Чимаева устроил достаточно конкурентный бой, но проиграл. Кстати, можно добавить, что обладает Гилберт нокаутирующим ударом и хорошим кардио. Его соперник Канил Мэгни, 35-летний боец из США, провел в UFC 40 боев, в 30 из которых э, все-таки достались Нилу победы. Ну, достаточно опытный боец, 40 боев. Является крепким сильником, ТОР-15 промоушена в весовой, Боец ударного стиля, имеет неплохую защиту от переводов и коричневый пояс по БЖЖ. В принципе, борьба у него... Ну, на достаточно неплохом уровне тоже находится. И все-таки в партере мастеровитые бойцы, более мастеровитые бойцы, доставляют ему достаточно серьезные проблемы. Он не раз проигрывал с Абмишиным. Дерется он на высоком уровне достаточно давно, неплохо он выступает, но постоянно чего-то не хватает, чтобы войти в титульную гонку. Постоянно кто-то его спихивает с этого пути. Ну, вот вроде бы неплохо идет Нил на серии с побед, но потом на пути встречается какой-нибудь Демиль Майя, Рафаэль Десани, Сантьяго Пандинибе, Кеса или Шавкат Рахмонов и начинает все сначала. В крайнем бою выиграл перспективного Дэниела Родригеса, измотав его за два раунда и задушив третьим. Ну, мы знаем, что у Дэнила Родригеса, в принципе, есть вопросы э, к кардио, на чем э, Нил Мэгни сыграл. В антропометрии преимущество будет у Нила Мэгни в размахе рук 23 см, что, блядь, достаточно серьезное преимущество. Рост 13 см, в размахе ног 12 см. Если бой будет проходить в стойке, этот перевес играет на стороне Нила. У Гилберта, в принципе, есть привычка пропускать джебы и прямые от длинноруких бойцов. Но у Мэгни нет нокаутирующего удара, поэтому для Гил... Гилберта одиночный удары американца не особо опасны. Борт достаточно мощный, взрывной боец и вполне может быстро держаться на удобную для себя дистанцию, где будет пробывать мощные удары и пытаться перевести оппонента на кануаз. Конечно, шанс перевести есть и у Нила, но Бразилийц крепкий боец, его очень сложно удержать на полу. Допустим, Чмаеву не удавалось его удержать там долго. К тому же у Мэгни под вопросом его навыки Бежежира. Поэтому, если даже Мэгни переведет, думаю, Гилберт долго там не задержится. Бразилийц хорош по артере, но... Там он ищет возможность подняться, если он на спине, или возможность натыкать кулаком лицо, или занять лучшую позицию для нанесения именно ударов граунд энд У Гилберта хорошая карта, которого хватает для прохождения всего боя в высоком темпе. В совокупности с физической силой и постоянным прессингом Нилу будет очень сложно противостоять Бернсу. В этом бою... У Бернса больше ключей для победы И коэффициент у него 1.25 ну, Хороший Как бы для пресса Но для одиночной ставки он не подходит Гилберт будет давить, но Мэгни за счет габаритов будет уходить от большинства прямых заруб стойки. Но все же Бразилий будет доставать ударами за счет взрывных атак, учитывая, что Нил медлительный и не всегда будет успевать реагировать на них. Если дело дойдет до партера, американец будет искать выход на прием, а Бразилий с возможностью граунд паунда Думаю, что бой зайдет за экватор, у Нила хватит опыта и навыков продержаться половину боя точно. Я попробую поставить на победу Бернса в третьем раунде или решение. Можно присмотреться именно к тотулу больше полтора. Это мое видение обои. Вы же подписывайтесь на телеграм-канал. Ссылка находится в первом закрепленном комментарии под видео. Там я выложу обычно за день, а то и за два варианта ставок на другие бои турнира, которые мне интересны. Вот. Подписывайтесь, чтобы не пропустить пост. Также подписывайтесь на YouTube канал. Стараюсь сделать для вас адекватную аналитику, подбирать интересные коэффициенты, все. Ставьте лайки. До следующего видео. Пока.